в мире таких 20 человек, я один из таких людей, это, собственно, всем достаточно признанный факт, то есть есть я на телевидении, можно посмотреть, чем я, кто это такой и так далее, и тому удобно. У меня есть правило, очень важное, это чтобы все сейчас выключили свой телефон или поставили хотя бы на беззвучный, чтобы он не отвлекал ни меня, ни остальных. Вот. И вопросы задавать по руке. Если я понимаю, что вопрос достаточно глубокий, и он собьет мысль, чтобы уважать других я отвечу на него в конце. Смотрите, что сегодня происходит в мире финансов, в принципе, да, и в, мире, э, в отрасли криптовалюты, если говорить о ней, как сегодня текут деньги. А, есть не ФРС, Федеральная резервная система, в таком виде, в котором она есть уже сегодня. И полностью концепция мировая отношение денег и политики между людьми. И, соответственно, что происходит, вот даже если взять нашу Российскую Федерацию, как текут деньги. Есть ФРС, да, и у нас есть а, чем деньги обеспечены, даже вот советский рубль или как якобы билеты Банка России, чем они обеспечены? Они обеспечены ресурсами, соответственно, государство добывает ресурсы, и оно их продает, продает, оно их в доллары, да, есть ресурсы, продает в доллары, соответственно, доллары где хранятся? Доллары хранятся в Центральном банке. И в этой системе никто из вас ничего не контролирует абсолютно, и здесь у вас даже нет ваших денег на сегодняшний день. А, соответственно, вот эта сама система ФРС, которая очень давно, она уже всем надоела а, с точки зрения того, что... Она не соответствует той идеологии, которой нужно жить, в принципе, людям, необходимо, чтобы мы качественно развивались. Соответственно, появилась на фоне этого криптовалюта и технология блокчейн. Как появилась криптовалюта и что это такое? С точки зрения времени мы вернулись на 600 лет назад. Это условная единица. То есть, если вы мне даете сегодня хлеб, я вам даю подкову, это примерно равнозначный товар для обмена. Но если сегодня я вам даю, вы мне даете хлеб, я вам даю корову, нам нужна условная единица, ориентировавшая которой мы измеряем ценность того продукта, который мы обменялись. Понятно это? Вот. А, соответственно, для этого и появилась криптовалюта, для того, чтобы мы обменивались. Технология блокчейна – это цепочка связей, простым языком говорить. Она появилась исходя из того, что уровень деградации населения в принципе в мире дошел до такого глубокого состояния, что человек не то что друг другу, как вы мне сейчас можете не доверять, не доверяет сам себе, там, глядя в те же документы и так далее, в свой же паспорт. Вот. И сама концепция того, что было, что люди перекладывают из кармана в карман деньги, ходят на работу, зарабатывают, превращаются в обезьяны, постоянно, ежедневно находятся в состоянии стресса, и плюс ко всему у вас нет даже сегодня своих собственных денег вообще ни того, только у тех, у кого есть сегодня приз. Соответственно, на фоне этого появилась вот эта криптовалюта. Появилась первая, да, возьмем ее, это биткоин. Да? Как создается криптовалюта? Вот мы с вами сейчас решим создать свою криптовалюту. Неважно, как ее назовем, мы с вами будем прописывать. Там, я даю 2 миллиона, за неделю можно это сделать. Мы будем прописывать исходный код. То есть, как она будет называться, как в ней будут взаимодействовать люди, как монетами будем обменяться на каких тех технических устройствах, какой будет код программирования и так далее. Абсолютно все процессы. И мы ее запустим, как запустили биткоин. И запустим мы его децентрализованным. То есть, у него не будет центрального управления полностью. Но дело в том, что, собственно, случилось 40 дней назад с биткоином. Ой, монет. это, собственно, технический процесс сопровождения недобычи монет, как называют это биткоинщик. Это обеспечение генерации нового блока записи. Что такое блокчейн, как цепочка записи, это понятно или непонятно? Непонятно, да? А, смотрите. Вот если представим, например, блокнот. И в нем идут записи, да, вот есть некий, это здесь на камеру крутил, ну, вот есть блокнот записи бухгалтерии обычного базовая. И она раз за разом заполняется постоянно. И майнинг это что такое? Вот я сделал транзакцию, да, 3 минус 1. Вот сегодня вы, у кого-то, у вас есть Сбербанк онлайн элементарно, это цифровые деньги, да? вы переводите мне 1000 рублей. Соответственно, у вас минус 1000 рублей. У меня на счету 0 плюс 1 стало 1000 рублей. Вот это и есть криптовалюта. Это есть цифровые деньги. Это биткоин, эфириум и все остальное. Это то, чем вы уже сегодня пользуетесь. Соответственно, мы с вами сделали эту транзакцию. Появился новый блок, в котором есть запись. И что такое блокчейн? Почему это самая открытая и система, которую невозможно обмануть? Ну, как считали с биткоином, но уже возможно. Эта система проверяет, было ли у вас право отправлять мне 1000 монет. Или вы дурите систему. Если было, да, то откуда у вас эта тысяча монет? И она так выше проверяет. Это и есть блокчейн. Как только вы становитесь участником системы, вы получаете этот блокнот данных. И мы имеете возможность контролировать. Это справедливость. Вот. Соответственно, вот этот майник, это технические устройства. И что произошло? У всех криптовалют на сегодняшний день, кроме одной, есть техническая проблема. Нужно понимать, что биткоин – это ребенок, которого запустили 10 лет назад. И на нем... Скажем так, тестовая версия, на нем были обкатаны многие ошибки, которые были допущены. Вот. Когда его создавали, их просто ну, не, не догадывались, что они случатся. И здесь есть проблема. Почему все кроме одной Потому что все криптовалюты на сегодняшний день это дублер биткоина. То есть это просто слизанный код, а одет в другую обертку, напихана на него идеология и так далее. Это проблема 51%. Как только в одних руках центрируется 51% от всей капитализации, он становится центрированным. Это называется форма, то есть блокчейна стала 2. Теперь вот этими записями управляет тот, у кого 51%. Это уже произошло и со следующей в списке криптовалюты, эфириумом, да, если говорить о них. Вот, это произошло 40 дней. Специалисты даже биткоина не все далеко это понимают. Это понимает единицы на сегодняшний день, что произошло и почему он центрировался. Но запускали его децентрализованно. Соответственно, вот эта ситуация 40 дней назад, она запустила гонку. Гонку. Государств, система управления и так далее, которая вам всем известна, потому что вы в них сегодня живете. Гонка игры, под игрой я называю жизнь, да, которая выгодна только тем, кто ее придумал. И на сегодняшний день есть единственная игра, которая выгодна каждому участнику. Абсолютно каждому. Независимо от того, какой у вас есть капитал. Эта игра выгодна каждому участнику. И сегодня у вас есть возможность перейти в это состояние полностью. Вот. Что такое сейчас? Если все, что есть сегодня в мире, в принципе, биткоин, акции, облигации, недвижимость, яблоки даже, семечки, все что угодно, оно растет только вверх и падает вниз. И, соответственно, если у вас есть два яблока, вам, чтобы заработать, надо яблоко продать. Или недвижимость, да, поймать этот момент и это продать. Это понятно? Вот. Призм, это то, что растет и в количестве, и растет в качестве. говорить именно об обеспеченной жизни, а я здесь только говорить об обеспеченной жизни, это 10 тысяч монет. Это всего лишь 10 тысяч долларов. Соответственно, сюда вы здесь, при регистрации кошелька, когда вам его активируют, вы можете положить сколько угодно. Это ваши деньги, это никого не волнует. Ваши деньги никто не считает. Это полностью ваш кошелек, которым вы пользуетесь как хотите. Это ваши собственные деньги. Это своего рода монетный двор, ваш личный монетный двор, на котором вы печатаете деньги своим трудом, или какими-то другими усилиями. Вот. А если говорить именно об обеспеченной жизни, то это все-таки 10 тысяч монет. Что это значит? Если вы кладете сюда 10 тысяч монет, это 10 тысяч долларов, так как сегодня цена по курсу а, одна призма, 1 доллар. 10 тысяч монет. Вы получаете 6% за хранение. Просто за хранение, за то, что они у вас здесь лежат. Как сегодня в кошельке у вас они у вас там теряют стоимость. Это даже не ваши деньги. Здесь это становятся ваши деньги, и они еще приносят вам 6% в месяц. Но приносят они не раз в месяц, что вы положили, и сидите, ждете, пока они вам упадут. Они крутятся каждую секунду. По принципу парамагия. Я могу показать на своем счете, но вам все равно не будет видно. Потом кто-то подойдет. Вот. концы уже увидим. Это значит, что даже если не учитывать сложный процент, это 600 монет в месяц. Это 20 монет в день. То есть каждый день вам прилетает 20 монет которые вы можете снимать и тратить. Вы тело можете в любой момент снять и потратить. Нет проблем с этим, абсолютно. Здесь все комфортно. Вот. Если вы кому-то разболтали, даже случайно, просто там, парохожие, кому угодно, у вас 12% — это значит 1200 монет в месяц. Это 40 монет в день. 40 монет в день даже по сегодняшнему курсу умножаем на 60 долларов. Стоит 60 рублей, скачет периодически. Это 2400 каждый день, которые вы можете полностью снимать, только за то, что у вас на хранении и немножко вы Рассказали. Мой интерес и моя выгода сделать себе 30%. У меня на сегодняшний день 20%. Вот. Мой интерес именно в этом. Потому что это 3000 монет в месяц. Это 100 монет в день. И даже по сегодняшнему курсу 1 доллар, нажаем на 1 доллар, это 6000 рублей. Я уверен, что, что 6 тысяч рублей сегодня в день не зарабатывает. И, это делает партнер <къем> кошелек. -то, То есть он лежит, вот там, пока мы с вами разговариваем, и делает мне деньги. Вот, 6 тысяч рублей в день, которые я с удовольствием, комфортно снимаю и трачу на все, что я хочу. И при этом у меня лежит капитал в размере 10 тысяч копеек, который я точно так же, при необходимости, могу снять. Это зависит только от меня. Который, который растет еще и в цене. То есть сегодня цена доллара. Дальше будет 10, 100, на март месяц. 2018 года это через ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, это через 5 месяцев. Цена аналитиков здесь 1000-5000 долларов за одну монету. То, что вы сегодня покупаете за доллар, в марте месяце будет стоить 1000. Но я специально говорю людям 100, что если вдруг будет 200 или 500, человек лишний раз обрадуется, а не расстроится. Вот, то есть ждал 1000, получил 500, ждал 100, получил 500. Вот. почему именно об обеспеченной жизни? Потому что если мы возьмем, а, и почему я говорю всего лишь 700 тысяч рублей, 10 тысяч монет, да, а, можно 5 тысяч монет, и на примере минимум 10 тысяч рублей, это 160 монет. Вот, а, и собственно, умножим это все элементарно даже на 100. Если вы посмотрите, то криптовалюта, даже обычный хайп, отметку 100 долларов за год достигает легко. А биткоин 3,5 года назад, когда еще с него все смеялись, стоил также доллар. Сегодня он стоит 6 тысяч долларов. Ну, он скачет от 5 до 6. За час цена изменяется на тысячу долларов. Вот. С него смеялись. Он первопроходит, сегодня воспринимали. Сейчас даже вы сами знаете и слышали только что, что государство даже не все еще создали криптовалюту. Но это вот то, что запустилось, собственно, банка этих систем управления. Соответственно, мы умножаем на 100. Просто даже на 100 долларов. даже не учитывая вот это, просто ростет цене. Это 16 тысяч долларов. Вот. А, разница 10 тысяч монет и 1000 монет на сегодняшний день, ну и 10 тысяч рублей. Да? Вот здесь вот разница с копейками 600 тысяч рублей. Разница после умножения на 100-900 тысяч долларов. То есть сегодня разница 600 тысяч рублей, через 5 месяцев разница будет 900 тысяч долларов при умножении на 100 долларов. Вот, Почему речь идет, а еще очень важный момент, а, призм, как и, собственно, любая другая криптовалюта, это ICO, это ценная бумага, да, то есть есть IPO, где продают облигации, акции и все остальное, что связано, собственно, с биржей. Есть ICO, это официальная биржа криптовалют. Вот, мы на биржу не пойдем. А, плюс здесь есть пара майнинг. это то, что живой кашер. выключить выключите телефон, кто еще этого не сделал. Тогда звук на этом вот, а, Это параманик, да, это то, когда деньги у вас умножаются за то, что хранятся, за то, что вы делаете определенный труд, какой я скажу. То есть вот на этот коэффициент вы влияете своим трудом. Сегодня вы имеете такую возможность. Благодаря призму, сегодня становится неважно, какой у вас есть капитал, какие у вас есть знания и так далее. Вы имеете возможность обеспечить себе жизнь своим трудом. Вот. Каким образом, тоже расскажу. Соответственно, биржа она растет вот так, да. Ну или как-нибудь там, по-другому, как угодно, собственно. Но растет. Вот, у нас есть внутренний обменник, и мы растем линейно. Ну, относительно биржи, да, то есть если биржа вот так сейчас коргонет, то мы будем расти вот так. Что это значит? У нас есть внутренний обменник, называется ЛК призм. Это обменник, созданный для того, чтобы люди комфортно, надежно меняли свои деньги без вывода на биржу. То есть у вас обменник их покупает. В течение 48 часов деньги у вас на счету. Они могут оказаться как за час, но с условием того, что там банки по-разному работают, сайты, интернет и так далее, закладываются 48 часов. Вот. Это чтобы минимизировать технические биржи. Соответственно, на этом обменнике, вы спокойно меняете по той цене, по которой вы приобрели, или по цене выше той, что вы приобрели. То есть сегодня цена доллар, Вы купили их за доллар, приобрели себе на счет. Это ваш счет, им никто не управляет. Это полностью, тотально ваш личный счет, ваши собственные деньги. А, когда на бирже подскочит цена монетки на 10 долларов, у нас в обменнике будет стоять 6 условий золотого сечения. Что это значит? Вот эти вот 4 монетки, разница между 6 и 10. Они накапливаются в гарматизационном банке, в общем системном банке. Для чего они накапливаются? Что если какая-то спекуляция, какая-то новость, как люди, люди ведомые в основном, э, спустится цифра до двух, мы все равно комфортно и спокойно меняем по шесть. Это для того, чтобы обеспечить стабильный рост. То есть когда подскочит до 20, у нас будет 12. Там подскочит до ста, у нас будет 80 Или 60. Вот. И мы спокойно меняем по той цифре. У нас нет такого, что когда ты снимаешь деньги со счета, они выходят на биржу, и тогда, может, пока их кто-то будет. Нет, система существует за счет внутренних пользователей, не за счет того, что кто-то там сюда приходит и так далее и тому подобное, чего, собственно, обычно присутствует в бирже. Вот. Почему речь идет именно об обеспеченной жизни? Это очень важный момент. Обеспеченный жизнью. У него появляется такое понятие, как культура производства собственных денег, обеспеченной жизнью. И плюсы и человек. Он начинает раскрываться, как человек. То есть у него больше нет необходимости зарабатывать, ходить на работу, превращаться в обезьяну, кем-то манипулировать, перекладывать деньги из кармана в карман, так как это сегодня происходит при обмене денег и так далее. Потому что мы не пользуемся своими деньгами сегодня. у ну, кого нет призм. Вот. И он начинает созидать человек, который живет обеспеченной жизнью, у него нет необходимости работать, зарабатывать, у него есть необходимость трудиться. И у каждого из вас на сегодняшний день есть то, чем вы хотите заниматься. То есть кто-то из вас битховен, кто-то Моцарт, кто-то Лампочку придумает, кто-то кошечкам помогает, там благотворительные фонды и так далее. То есть то, что душа, собственно, к чему лежит, тем вы и будете заниматься. И это дает возможность вам сегодня делать призму. Потому что когда вы полноценно начинаете жить, вы начинаете созидать. И тем, таким образом мир приходит в состояние в общей концепции, когда... О, человечество работает как единый механизм, где каждое звено выполняет функцию по собственному желанию, а не принудительно Исходя из своего потенциала и начинает раскрываться Вот а В этом месте есть кого-нибудь вопросы? Курс обмена на бутылки -то. Один, на а Один тоже. тоже? На бирже? Сегодня На 247 Вот в этом обменнике, где линейный курс Сегодня стоит доллар. Если ты покупаешь сегодня, ты покупаешь по доллару. Дальше? Доллар Один не ставится в системе. скачет. скачет. Ну, это не вообще... Меня это не волнует абсолютно. То есть твой рост кошелька, он будет прикрывать все эти вопросы абсолютно. Ну, смотри, вот еще раз, да, 10 тысяч монет. Элементарно. Это в день 100 монет. У меня на счету сейчас день попадает э, на одном, ну так как у меня медийный есть, ну, в общем, 120 на день в день. Мой счет делал, с в 30 дней, 33 день сегодня. А, есть Сергей, который приедет к вам через два дня, послезавтра, получается. У кого будет желание, приходите, если готовы сюда, потому что вы начнете очень сильно реализовываться. Вот. А, у него на счету в минуту монета, это 1440 монет было два дня назад, у него каждый день. На сегодняшний день, это сколько в рублях? 84 тысячи рублей. Вот. Поэтому, когда у вас 10 тысяч монет, и приносит вам в день 100 монет, а это очень просто сделать, приносит 100 монет, это 6 тысяч рублей. У вас не появится вопрос, где брать деньги. У вас появится вопрос, на что тратить деньги. Потому что не каждый далеко человек готов к этой цифре. Это всего лишь 1 миллион долларов. Куда тратить 1 миллион долларов? Кто-то захочет купить себе квартиру, кто-то захочет купить машину, кто-то начнет там, не знаю, одежду, шин, тапочки, все что угодно. Да, кто на что тот их будет надо тратить. Здесь будут богаты не все. 10 тысяч это миллион долларов, кто то будет миллиард долларов. А есть ограничения, какие у человека на счету может быть не больше миллиона рублей. <с Morgan> то есть даже если сегодня придет какой-нибудь затый дядя с деньгами, захочет купить на 10 миллионов долларов, он не может купить. Он может купить только миллион приз. В этом случае счетчик у него останавливается. Вот. А, то есть как развиваются все системы. Они развиваются вот таким образом: биткоин, там, криптовалюты и так далее. Вы в любом случае будете пользоваться криптовалютой. Вопрос, чьей? Своей или государственной. То есть вам крипторубль, наверное, сформирует контекст, если смотреть, почему вот на меня люди прям приходят толпой, что-то не в двери стучаться, а на самом деле исключаться, потому что новости уже давно смотрят. И крипторубль, и все остальное, что собирается делать, тот же криптовалютой. Вы все равно будете пользоваться криптовалютой. В любом случае. Все, нету больше материальных денег. Их больше не будет. Ни рубля, ни доллара, ни евро. Но ну, доллар еще не существует некоторое время, пока он не уйдет. Ну вот. И система они как развиваются? Вот я могу сегодня в МИГИ с 10 миллионами долларов и купить много биткоинов. И год назад, те, кто в биткоине разбирается, вот этот майнинг, ферма, да, техническое устройство обеспечения записи блокчейна, она приносила монету в день, да? Сегодня нужна электрическая станция. И самое, скажем так, сильное заблуждение, что те, кто держит сегодня деньги в биткоинах и других криптовалютах, у кого майнинг, они не понимают, что в какой-то момент, просто это секунда, технической мощности не хватит, чтобы измерить новую транзакцию на планету. И вся система остановится. Не снять деньги, не перевести даже внутри системы, если они не перейдут на новый блокчейн. Но так как не буду говорить страну азиатскую, которая управляет сегодня биткоином, они в этом не заинтересованы им это не надо а можете посудить логически, если вы посмотрите информацию то вы увидите, что на сегодняшний день даже те же китайцы, которые поставили самые большие мощности по добыче монет, по обеспечению записи в блокчейне, они запретили у себя сами биткоин вот. то есть логика таких вещей они делали это целенаправленно для того, чтобы показать, что все криптовалюты могут быть управляемы ну, то есть они проверяли это они у них это получилось и те, кто врубились, те сейчас начали создавать свою централизованную криптовалюту. Потому что а, или системы управления, которые существуют на сегодняшний день, упустят эту возможность и люди начнут жить по-другому, или они создадут свои. Но так как люди пугливые, в основном безграмотные, им можно очень легко навязать через разный контекст, а, через смени, через шум и так далее, почему им надо пользоваться крипторублем. Это финансовый тотальный контроль. И за две тысячи лет впервые у человека появилась возможность Начать пользоваться, собственными деньгами – это призм. Это за две тысячи Чем деньги обеспечены? Деньги обеспечены человеческим капиталом и человеческим трудом. Я сегодня принимаю за свои услуги в призм. Если у меня, допустим, у тебя, да, стоит э, две тонны сейчас пончиков, и ты готов их продать в призм, ты обеспечиваешь призм своими вами пончиками, которые у тебя стоят. И также у любого другого человека. Даже носочки вязанные, если человек готов продавать в призм, это человеческий капитал и человеческий труд. И через интеллектуальную тоже самое. Признанность это не только криптовалюта. Это не деньги. Да? Это условная единица. То есть, помимо этого, она на сегодняшний день единственная такая криптовалюта, самая передовая, единственная вообще в таком виде с такой концепцией, полностью, которая выгодна каждому участнику данной игры. И это сегодня передовая технология. Она сильнее, чем искусственный интеллект у Гугла, И она сильнее, чем нейронные связи, что в твоей, что мои, моей, что каждого каждой здесь в голове. Но у нее нет разума. Это исходный код. Если говорить о безопасности... Чтобы вытащить эту штуку, сломать ее, или взломать, как хотим, Все открыто. Уже пробовали 15 раз. Ну, которой 4 тысячи на всей планете, не больше не включать его. Или армагедон. Два варианта есть. То есть -то не Нет, не получится. Вот открытый. Технический. На техническом языке могу все объяснить. Просто сейчас общую, э, общие вопросы, общую концепцию расскажу. После чего, если есть вопросы технические, легко и с удовольствием это сделать. Вот смотри, вернемся сюда. Внимание сюда. Вот, э, все системы, они развиваются сверху вниз, да? то есть год назад монетки мне э, делала вот эта машинка, за 500 тысяч, которая нахрен сегодня никому не нужна, она делала мне монетку. Сегодня нужна электрическая станция, то есть у людей сейчас мощности не хватает, поэтому покупать ферму просто нет смысла никакого абсолютно, еще не знаю то, что я сейчас рассказал. Призм, это система, которая развивается вот таким образом. Что это значит? Есть 10 миллионов ключевых монет на весь мир. Из этих монет ключевых осталось всего 220. Это было вчера с утра, сегодня я, не было возможности проверить. 220 тысяч монет. Потому что другие страны, в отличие от русских, они намного быстрее врубаются и покупают по 500 тысяч монет на все население, чтобы раздавать. Потому что что произойдет, когда будет 10 миллионов монет? Мы выходим, во-первых, на ICO, а значит, что цена начинает расти здесь 10, там 100, это уже не важно. Вам просто нужно сегодня срочно покупать крылья, даже если вы ничего не понимаете. Вот. Соответственно, цена начнет расти. То есть, если вы сегодня за миллион рублей купите 13 тысяч призм, то даже при цене 10 долларов за монетку, вы уже купите 1300 всего лишь. Плюс еще какой момент. Так как система развивается таким образом, после вот этой отметки, это ключевые зерна, вы сможете покупать только то, что на внутреннюю систему. То есть, даже человек с миллионом долларов, который захочет купить миллион призм, он уже сегодня этого сделать не может. Вот. Это специально внедрено для того, чтобы не сработал принцип богатые остались богатые, бедные остались бедные. Вот. Соответственно, вот эти вот людишки с деньгами, большими группами, которые любят играть, там, зарабатывают и так далее, они ждут обмен 50 миллионов э, призов. Вот. То есть здесь они могут покупать только, только то, что сделали наши внутренние кошельки. Не более того. Вот. Когда будет вот эта отметка, во-первых. Здесь не 10 долларов, а порядка 100 тысячи долларов. Это примерно март месяца 2018 года. А, и самое интересное, что случится, это то, что интересует тех, кто восстанавливает ССР и все остальное. Это 6 миллиардов монет первых, которые будут. Шесть миллиардов. А, так как система призм — это единственная, сегодняшняя система, которой невозможно обмануть и подделать данные, в этот момент случится самый честный в мире референдум, где будет принимать участие весь мир. Ну, не каждый пользователь, да, тот, кто сегодня там не поверит, и так далее, и тому подобное, или там, бомж, который сегодня отпаивается, да, или отдыхает на мусорке, задыхается в собственном запахе, у него нет такой возможности вообще. Но адекватные люди, которые грамотные, которые понимают, о чем идет речь, они, собственно, приобретают призм и потом будут участвовать в референдуме. Потому что даже сегодня когда вам активируют кошелек, скинут монетку, неважно, положите вы деньги или нет, вы становитесь полноценным участником и имеете теперь свой монетный двор и можете с ним управлять, так как вы на это влияете. На это вы не совсем влияете, на это вы влияете точно. Сколько денег вы печатаете, ремиссии, миссии и тому подобное. Вот, с вами, собственно, трудом. А, что касаемо этого, в принципе, вам достаточно для того, чтобы понять, что сюда вам нужно пасть деньги. Я могу еще добавить то, что... Uh -huh. Uh -huh. Так как я сказал, что чтобы сломать фризу, нужно выключить весь интернет, есть некий блок вот Здесь все понятно, весь вопрос, что, что -то будет, если 120, то вот эти Случится, останется 10, 10 миллионов монет, и дальше будут появляться только те, что генерит кошелек. Принцип ароманика. То есть это счетчик. который. <сосы> Это предмайнинговая система. То есть смотри, если в биткоине сколько ты хочешь, столько ты покупаешь монет сегодня. Да, но их тоже там 25, даже 21, по-моему, миллион там миллиард монет. Да. Там же, ну там же как биткоин там каждый день что-то увеличивается. Не увеличивается, да, у них есть сумма. 21 миллиард. 21 миллиард, сумма остановится. До этой суммы осталось 6 миллиардов. Дальше не будет. Будет удорожание, возможно, если еще кто-то не поймет, что биткоина нет. Вот. Здесь, после того, как появилось 10 монет, 10 миллионов монет. Они есть сегодня. Да? Это то, что мы раздаем. То есть я когда тебя будет. А, я тебя активирую, ты же пришел. А, когда я тебя активирую, я тебе сам скину монетку. Понимаешь, я тебе скину монетку, иначе ты купить не можешь. Ты здесь можешь купить только, а, вернее, вступить в систему, тебя может только активировать тот человек, который уже внутри. Зачем это придумано? Для того, чтобы я тебе рассказал вот эту всю концепцию, вам рассказал всю концепцию. И рассказал в диалоге, что сегодня тебе можно больше не зарабатывать, но нужно трудиться. Что мир перешел в другое состояние, что есть другая концепция, и у тебя есть возможность выйти из тотального рабства. Вот, для этого это сделано, не для того, чтобы ты там, типа реферальная ссылка и так далее. Здесь есть MLM, да, он здесь есть, но это принудительная система развития, для того, чтобы сработал естественный отбор. Кто-то же из вас сегодня не поверит и не купит. А купит через полгода, а купит по-любому. Только купит уже, на там уже тысячу долларов. Не тысячу монет, а десять 10 или сто. Соответственно, миллионов долларов, речи быть, не может. вам придется так покупать. Если говорить прямо. Вот. А -а -а. Ну, то есть сегодня приобретаете деньги, вы через полгода миллионер. Рублевый точно. А кто-то об этом только услышит через полгода. Когда уже будет не так интересно, но будет все равно интересно, но все равно будет покупать. Потому что, опять же, это единственная возможность выйти из тотального рабства. Как построена здесь безопасность, Мы это уже чуть-чуть язык программирования, но опять же простым языком. То есть, есть некий блок, на котором сейчас в интернете держится там, тот же интерфейс моего общения с блокчейном и там сайты и так далее. Токены. Они находятся в интернете. И как только этот токен чувствует блок, чувствует угрозу хакерскую, любую муха не там села, или вы неправильно данные вводите и тыкаете постоянно в свой телефон, он уходит под блогу. И, соответственно, хакеры ломают ненужный блок. На его место встает другой. И каждые 8 часов приходит новый блок. Здесь никакой атаки нету, это паровозик просто проезжает мимо. А к вопросу безопасности вам не буду откатываться, сегодня стоит доллар. Поэтому вам нужно срочно покупать. Вот. Меньше доллара не будет. Есть обменник, который уже давно накапливает ароматизацию, и вы меньше доллара не купите. А в Питере каждый день проходит мероприятие, только через меня покупается в среднем. Вот каждый день, даже если я с ними не общаюсь, просто через мои аккаунты, ну то, что я сделал мой, мой труд за эти 30 дней, порядка 100 тысяч, э, ну в общем 10 тысяч монет, каждый день покупаешь, абсолютно, только через меня. Вот, 1 доллар, собственно, вот так вот, эта игра выгодна всем, опять же, то есть если вот так вот взять, образно говорить, что этим играет, а выгодно. что этим выгодно. В этом вам нет смысла находиться. Я этим, когда профсоюзом занимаюсь, именно этим занимаюсь. Я людей, чем вы занимаетесь сегодня, большинство из вас. Вы, СССР, зачем восстанавливаете ли профсоюз? Для того, чтобы людей, с точки зрения прав и свобод, перевести в состояние свободный человек. Правильно? Но без призм вы финансово находитесь здесь, как и я находился 40 дней назад. Вот. То есть вы завязаны все равно на эту игру. А финансы это сегодня самый целевой запрос. Тот, у кого нет денег, ищет, где их заработать. Тот, у кого есть деньги, хочет их сделать своими и приумножить. Ну или не приумножить, как минимум сохранить. Вот. Поэтому сегодня вы тотально можете играть в эту игру. Ну и, соответственно, этим тоже это выгодно. Вот. Поэтому нет смысла это ломать. Ну и не смогут, в принципе, просто так построено, это технически. Вот. Это что касается безопасности. То есть, если представить, все-таки, да, вот есть некий опыт. Да, вот есть образ того, где вы сегодня находитесь, в этом финансовом рабстве, где вам нужно зарабатывать, где люди сегодня в стрессе, куча проблем, куча геморрой и все остальное. То, где с чем вы сталкиваетесь. Здесь вот этот образ – это ваше прошлое. То есть сегодня его уже нет, да. И вы вот находясь в этом состоянии, вот я понимаю, очень прекрасно. У меня в Питере очень много, примерно вашего возраста людей приходят и приносит по 1200 долларов с удовольствием вообще. Быстрее врываются очень молодые. Вот. И из этого состояния, из вашего прошлого, вы можете взять только тот опыт, который вам выгоден и полезен в сегодняшнем дне. И есть сегодня, да, где вы живете полноценной обеспеченной жизнью, где у вас как минимум десятки тысяч долларов, которые вы тратите куда хотите, на что хотите, это ваши собственные деньги, где вы освобождаетесь. И вы берете ваш опыт и полностью переходите в это состояние обеспеченного человека. Вот. И уже решаете, миллион долларов у вас будет на счету, 10 миллионов долларов или миллиард долларов, как некоторые. Я за 40 дней стал рублевым миллионером. кого а вот жаба душит, я специально вам это скажу. То есть я на 12 дней заработал больше, чем раньше зарабатывал, при том, что я бизнесмен. А? Чемодан есть перевозен? Чемодан нету. Чемодан, нет. Чемодан нету. Чем зачем мне чемодан нет? Я не показывал. Да, по пожалуйста. М -м -м. Вам подтверждение? нужны свои державные. Можете по телевизору. Я типа молодого тихова, я на телевидении снимаю, небольшая. Вот отсюда, скорее всего, поэтому по телевидение уже опубликовано. Можете на ютубе, можете по телевизору, если застанете вовремя. Канал успех называется Не выступает на допас. Там Кинков тот же самый, и многие другие успешные бизнесмены. как фамилия? А? Как фамилия? Моя шеф-люк? Ше-те-е-ф-юка. Я езжу на эту... Но вообще этого более чем достаточно. Я вам даже сказал больше. Квай это рекорд программы. Ну то есть в интернете есть сайты, хейтеры их создают. Ну типа негры для тех, кто ниже по черному, да? Да, да, да. Вот. Они создали форум типа это ммм. Все дела и тому подобное. И пишут, что нет открытого блокчейна, нет кода. Я просто как бы сделал опровержение, потому что оно есть и коды все открыты с самого первого дня. Никто ничего абсолютно не прячет. А если говорить опять про технические вещи, смотрите, вот что такое сегодня то, где вы живете. Да, это пирамида. Рубль, доллар, евро. И те люди, которые считают, что Матея это надежно, вы цифровыми деньгами пользуетесь больше 10 лет. Вот. Любой из вас, Сбербанк онлайн, это и есть, как я вам вначале показал, это и есть цифровые деньги, которыми вы пользуетесь. То, что вы не понимали, что это криптовалюта, это уже другой вопрос. В криптовалюте даже в виде криптовалют уже 10 лет. А люди почему-то только сегодня об этом не знают. Вот. А, соответственно, вот есть некие банки, да, то, что есть сегодня, или ФРС, здесь есть народ. И что происходит? Если в роботологическом строе я отвечал зарабатывать, вот представим, что у меня было, раб, Вот, я за него отвечал, мне нужно было его содержать, кормить, давайте мы же То что случилось? Они нам эту ответственность перекинули на нас. Теперь мы сами за себя отвечаем, но при этом мы что делаем? Мы их деньгами пользуемся у вас сегодня, у всех в кармане нет ваших денег. Вот, вы пользуетесь их деньгами и на них работаете. Абсолютно все, Векселя и тому подобные кредиты и все остальное. Приск. А? печатают. Да, они печатают, они меняют цифру. Что такое? Я не могу, я могу цифру поменять. Если бы у меня был свой банк, я просто меняю цифру и все. Вот призм. Там мистика есть некая, но это сейчас не так важно. И теперь пришло время служения. Теперь на здесь банки, государства, управленцы, они теперь служат. Что это значит? Потому что мы им теперь платим за то, что они их сделают. То есть в Министерстве здравоохранения в будущем да, будет находиться человек в ближайшем будущем, потому что призм это не будущее, это настоящее будущее, это уже сегодня мировая криптовалюта, признанная государствами. Я лично веду переговоры с Ригой, с Прагой, Чехией, с государствами, открывая республики такие как Узбекистан, Азербайджан, ну Дагестан республика, где источник жизни в смысле? Ну, кто? которой Русские люди. это вот в интернете можете посмотреть, то я сделал. Их несколько русских разработчиков хатят. Русские хатяты сделали Вот. Это не так важно, просто ногами углали. Соответственно, они служат. То есть в Министерстве здравоохранения будет человек, который желает заниматься и будет служить. У него есть. Знания, у него есть э, то, что он хочет дать этому миру, и поэтому он будет занимать. Потому что возможность управлять у него уже как таковой за взятки за все остальное этого больше не будет. Вот. Но будет что? Есть э, вот эти внутренние системы государств, да, то есть крипторубль, он все равно будет. Хотим мы этого или нет, он будет. Хорошего, плохого плохой, не важно. Есть мировая система. И, соответственно, я имею призм. То есть, сегодня что такое? Доллар, да, есть центральная система финансов. это доллар. Валюта, самая типа крепкая. Потому что у нее больше всего пользователей. Доллар, евро, рульянь, там и все остальное, вы меняете на доллар. Рубль при меня не доллар. Меняйте на доллар. Правильно? Потому что это централизованная система. А в криптовалюте сегодня это призм. Но дальше что произойдет? Призм станет в принципе мировой валютой. Рубль, доллар, евро и все остальное вы будете менять на призм. И, в принципе, они будут не нужны. У вас будут крипторубли, крипто там Польши, Беларуси и так далее и тому подобное. И у вас будут призм которые вы берете, как я, приезжаете внутрь страны и меняете на их местную систему управления. Вот. Кому знакомы символы, вы понимаете это? Вот. Вот так это работает. Слово «присмин» запоценивать, Почему «присмин»? Почему присум"?? Потому что это закон Ньютона. Когда луч попадает сюда, всем навяжу государственную криптовалюту, то есть мы можем спокойно оттуда деньги переводить сюда. Да, конечно. И выходить из-под всякого контроля. Ну, или приезжать, или наоборот. У вас будут призывы. То есть сегодня у вас будут призывы. Да? Вот в том плане, что если нам начнут зарплаты платить криптовалютой... Да, конечно, без проблем. Вы можете сегодня уже криптовалюту переводить в призыв. Абсолютно не будет. Вот. Здесь очень комфортно. Ни в одной системе криптовалют нет такого. Я могу деньги снять любую карточку на кукурузу, на анекс-деньги на что угодно, это все анонимно открыто, но анонимно вот. а, что, что я хотел вам то рассказать то есть мы вы выходим из портальными вы контроля, да, это реально уже сегодня полностью вообще, то есть не без радости что происходит с налогами вопросы про налоги, вопросы про комиссию того же обменника это бред. ну блин, да, да даже тысяча монет тысячу монет ты умножишь на сто долларов и тысяча монет тебе в день приносят там ну если ты будешь молодец то будет приносите 20 там, монет в день. Давай вот смотри, 1000 монет на 100. Это 100 тысяч долларов. Да? Это, ну это мало, давай, умножим 10 тысяч. Я, например, не люблю маленькие цифры считать. Миллион долларов. Миллион долларов, 10 тысяч монет. Помимо того, что это миллион долларов при отметке 100, помните, интересовала вам таблицу? Здесь не маленькие маленький цифр, а здесь 3000 монет в месяц. Это 100 монет в день. Но по курсу 100 долларов... Это уже не, не 6 тысяч рублей 2 нуля, это 60 тысяч рублей. 60. Кто из вас готов 60 тысяч рублей тратить каждый день? Не знает на что. То есть это могут быть уже налоги... Заплатить отсюда налог 20% есть проблема вообще? Да. 0, я сегодня я начал создавать свою одежду. Плюс ну, с логотипом призм. Плюс у меня есть свой личный бренд, который я в масштабах мира разворачиваю. У меня у девушки детский центр развития творчества. Наполовину благотворительный для детей с ограниченными возможностями. Для тех, кто здоровый, и в любом коммерчестве. Вот, есть мне есть куда девать деньги. Плюс я председатель профсоюза международного, чтобы не развивать. Или какие налоги? Я на налоги. Налоги, налоги, плачу всегда, везде. Вот мне не за что платить налоги, у меня нет доходов а, это вопрос о комиссии, да, по-моему, вы спросили соответственно, что еще я хотел, а, вот, как вы влияете на этот Цифры а, я вам оставлю, чтобы он был очень удобный а, как вы здесь влияете, вот на этот, в этом графике, да, вот на этот коэффициент, да, 6%, 12% и так далее то есть здесь я это система горизонтальная, просто доска висит вертикально. Есть я, который делает подключение. Да, я активировал там человека какого-то, еще кого-то, эти активируют человека, эти активируют человека. И что такое парамайнинг? Да? Вот этот процесс коэффициента. Есть три переменных. Это мой баланс, личный. Вторая переменная – это количество аккаунтов в моей системе блокчейна. И есть внешний баланс. Если говорить на цифрах, я положил себе на счет 1000 монет. Это мой баланс. Я подключил условно 20 человек. Это 20, количество 20. И внешний баланс. Они положили по 100 монет. Это 2000 монет. Эти три переменные перемножаются, создают четвертую. Называется она бейсикрата. И в четверок перемножаются, они создают вот этот коэффициент. Конкретно цифры можете запросить у меня в ВКонтакте или у того человека, кто вас позвал, он вам скинет все таблицы и посмотрите. Вот. Это что такое? Это опять же система принудительного развития. То есть если сегодня человек, вот если я, да, вот это сделал, и если человек вам положит 100 тысяч монет, и ничего делать не будет, он будет получать 6%. И я при вот таком результате буду получать порядка 20%. Вот. То есть я буду более обеспеченный, чем он. Но он будет медленнее. Потому что я здесь могу сделать 2000 монет намного больше, и здесь, и здесь, потому что я способен трудиться. И вот это и самое важное, что сегодня человек, независимо от своего капитала, если он способен трудиться, он может обеспечить себе жизнь реально, без дополнительных знаний и так далее. Вот этого достаточно. Плюс так как я создаю определенный контент, вы сегодня пока еще не до конца врубились, что это такое, насколько это важно. А вы можете использовать мой контент пересылать человеку и он, собственно, благодаря этому контенту возвращается к вам, потому что он универсальный его активирует. ничего сложного, активация занимает 2 минуты а вот, круг, вы сейчас... Круг в чем заключается? сейчас круг в чем заключается? вот смотри, я сегодня заказал массаж ко мне приехала девушка, сделала мне массаж я оплатил ей призм. я сделал транзакцию потому что здесь, кроме как транзакцию делать от себя или мне кто-то я делать больше ничего не могу. Ну, фоджить там и так далее, это потом. Вот. Я сделал ей транзакцию. У нее коэффициент стал больше. Потому что у нее баланс увеличился, во-первых. Ну и, в принципе, пошла транзакция. У нее счет, капитал стал больше. Я сегодня уже расплачиваюсь в Я в Москве таксисту расплачиваю. Своему парикмахеру, как вы видите, по моим прическе, у меня 3-4 минуты больше. Вот. Я сегодня уже расплачусь с призме и сам принимаю за те услуги, которые хочу. Если мне нужна наличка, то беру наличку. Как вы уже в призме сократиться? Легко. Открываем. Можете все, у кого андроид или айфон, доставайте, да. Ставьте себе приложение. Доставайте телефон. Все. И заходите в этот. У а у если он же... еще потом сереть, должен быть? Что сереть? Приложение? А да, что? У тебя iPhone заходишь в сапфар? В Android. Она была у Android они скачивают Нет, я вас сюда нет. за iPhone. iPhone будет это тоже иметь. Они будут делать свои услуги. Поэтому они будут делать свои Prism. Prism. и А у тебя призмалет, У кого iPhone призмалет? призм побед добавим а, а, да, а, да да, да. <соединяющие> да. Это, это игра какая а? <соединяющие> кто сказал <соединяющие> не, он сказал, что это игра <соединяющие> призмы а <Она> не призма <соединяющие> у тебя <соединяющие> а, я я покажу. Покажу. да, устанавливаем, да а, вот, середине Призма. Да. Что Да не сн, а см. А а а ну, На Три полосы, сейчас я сломаю, и одно сейчас. Это, да, он есть с парикмахерами, в среднем случае, в среднем случае, в среднем случае, в а это вот карточка, расчета. Вот так выглядит. Может, картинка сейчас? Смотрите, в этой монете, в как, в этой Поэтому, когда вы приходите к какому-то бизнесмену, вы с ним разговариваете как с человеком. И он точно также может достать телефон и открыть себе счет. Если он хочет сделать прям свой бизнес, чтобы у него бегали менеджеры, там, а, кассиры и так далее, приносили вам QR-код, по которому вы это уже отдельный вопрос, дополнительный. Вот. Покажи, пожалуйста, то, что ты сделал, если ты себе уже сохранил. Вот смотрите, я, в приложение вот он. Да? Я скачал и установил то, что те, кто сейчас это сделал, сделали у себя на счетах. Вот. Так. Вот так выглядит мой счет. Один из... Да, да, я кей нажимаю, да? Да, Если с первого раза пароль, теперь второй раз. Запомни все, что сделали мы. Мы скопировали тебе пароль. Ты его уже сохранил куда-то? Да. Куда? Второй, да, который да, я, по-моему, подкопировал. Да, да, точно. Да. Так, а, у вас есть... Это ваш личный счет. Ваш личный кошелек, ваш монетный двор. Вверху Б это баланс. B – это парамайн. Вот, это тот счетчик, который грузится. Вот как. Сейчас увидите, я вам скину монеты, по-моему, скину. Ему я не буду скидывать, это ваши люди. Вам нужно чтобы кто-то скидывал. Я здесь даже Андрей беру. Андрей, какой он с утра не разговаривает с вами. Но будет похоже. Ну хорошо. Значит, вас я не буду сейчас активировать. Это важно А, Слушайте сюда. У вас в середине есть фиолетовая ссылка. Вы на нее нажимаете. Сиреневая. Нажимаете. Да, Здесь вылазит QR-код. Если человек имеет возможность сканировать QR-код, как я сейчас, вы даете, он сканирует. Или вам дают, вы сканируете точно так же. У айфонов, например, нежно сканировать QR-код. Поэтому у вас под QR-кодом есть призм адрес и пабликейн. Это два счета, которые отдельно без друг друга не существуют. Это ваш лицевой и корреспондентский счет. Условно говоря. Вот, я подношу телефон, он сканирует, я сниму монетку. транзакция происходит в течение минуты. То, что у меня было на счетчике, вот смотрите, да, вот, то есть, сейчас, давайте сейчас еще раз сделаем. Вот, секунду, секунду. вот видите, 14 монет ты теперь можешь нажать вход и ставить сюда тот ход, который ты Нет, Ну, да. ну вы видели, да? Это я вам потом покажу. Смотрите, еще счетчик хочется. Это мой барман. Я ничего не вижу, Да, меня... я ему сейчас скинул манияж. Сейчас Давай сюда. Сейчас минус. будет 4828. Нет. Монета. 4828 а монет. Сейчас порой. Не посмотрим. Да, как через компьютер, надо с проектом делать. Потом, чтобы они видели. И 4 монет имеют. Это Это ваш Это Это Это я ему даю 1000 долларов в месяца. А ну, ему сейчас подручить больше, что Мы сейчас на ускорбленные зажимания. Зачем? Кстати, вот так Все, закрывать, смотрите. Ладно, да, я же пойму здесь. Вот здесь. Все, это ваш баланс. Баланс по романе. Вот, не закрыть вот это. Все, пока его ничего не делать. Вы ничего не делаете, потому что невозможно. А, я стопал к нему, достаточно, чтобы активировать ноль целых, ноль одной монеты. Вот столько. Но так как я даю ему, я скину больше. И можно писать комментарий, если есть желание. Это очень хороший, сильный игрок, положительный. Можете его проверить. Нет. Поэтому они имеют возможность вас. Вот, смотрите, счетчик остановился. Видите, паромайник стал пустой. Сейчас у меня с счетом ушло две монетки на его счет. Две монетки ушли уже. Сейчас он нажмет обновить, и они будут вообще... Вот, Параманник остановился. Почему? Потому что сработал момент, пришли, какой? пришли уже, вот, деньги уже у него. Случилась транзакция, только что я активировал нового человека, стало 21, у меня стал счет, условно, 999 монеток, а здесь на одну монетку больше. Поэтому счетчик закрутится с еще большей скоростью. То есть заново, вот Да, те, что были, 14 монеток. Монеты? в течение минуты они поднимутся на баланс. Монетки никуда так, не делись, не а процент увеличился. Да? Монетки, никуда не делись, место А, нет, а... Процент, been, увеличился. процент увеличился. Процент мне это выгодно делать. Чем больше контактов, тем чаще баланс. Я никто Не, если вы хотите А тоже надо будет сделать Это обязательно. Это очень важно. А? Там ищешь нового нет. Да. Все запоминать надо. Два шини, то это вам не восстановить. Машин, вот вопрос. Где лежит страховка? 40%. привезет. Она может всем самому концам в тулот. Минутку внимания, даже попольше, пока не закончим. Еще раз вопрос. О страховке говори. Четыре монеты. Да. Те там в банке она хромыцы прокручивается тоже. Как безопасность страховки? Она чем обеспечена? ЛК Призм – это личный сайт человека. ЛК Призм 247. Покупаете и продаете, вы только здесь. Только не продаете, а снимаете со счета. Спокойно. Не выводите, а снимаете. Нестали разницу? Вот. Этот человек создал сам, рискуя своим капиталом. Вернее, не рискуя, так как у него жирный кошелек уже, он обеспечивает вам комфортное существование. А, ну, не существование, в смысле, жизнь, стабильный рост линейный, который я рисовал. Потому что у него много монет денег. день. И то, что накапливается, оно накапливается да, на его счету. Человеку, чтобы прожить больше миллиарда долларов, в принципе, не надо. Ну, я считал, я считал еще 18 лет, делал финансовое планирование с Андершопом, если знаете, такого финансового специалиста в России очень мощного. Да а, мы делали финансовое планирование. Мне достаточно 40 миллионов, чтобы закрыть свои подшипности и больше не работать, если бы я не знал о То, да. что я и делал. В принципе, я вот реально аналоговый миллионер, я не стесняюсь этого говорить, потому что это результат 23 года. Без богатых родителей и всего остального. Вот. Вот эти монетки, они накапливаются в ароматизационном банке. Это его счет. Вот. Это его личный счет, на котором накапливается. Только не его личный счет, это администрация этого обменника. Вот. А обменник не исчезнет. Если у вас есть такие вопросы, он не исчезнет. Смотрите. Это то, что я вам еще не рассказал. Почему эта система тотально децентрализована? То есть, у всех криптовалют на сегодняшний день, даже не с этого мышь, Чуть-чуть технического языка пока все. Поскинула монету. Андрю, да, да. Все криптовалюты, которые появятся завтра даже, у них есть два способа работы. Это Proof of Work и Proof of Stake. Это майнинг, где требуются дополнительные мощности электричество и так далее и тому подобное. Это парамайнинг, это экологический майнинг с другой концепции. то, что я вам нарисовал, вот, где три переменные и так далее. Здесь генерится блок, это похоже на шахтера. что не вылазит под? В смысле не вылазит под? это у Вот, здесь это работа, то есть это труд, как происходит генерация монет, да, вот этот счетчик, который вы у меня увидели, кто увидел, он за счет чего происходит? Мой счет, он генерит новый блок. То есть мы сделали транзакцию, появился новый блок, монетка прилетела. Это здесь. Здесь немножко по-другому. Вот этот подбор э, в майнинге, здесь есть сложные задачи. То есть есть два, два условных числа сложных. Да? Вот есть одно, и к нему идет подбор второго. С каждой транзакцией, почему год назад монетку делал фирма, сегодня нужна электрическая станция. Потому что абсолютно с каждой транзакцией, даже если вот такой маленький, как он сейчас делает, это число усложняется. То есть год назад ферма решала этот вопрос, три года назад решал калькулятор обычный на телефоне. Сейчас нужна электрическая станция. Мощность, чтобы решить эту задачу, чтобы сгенерился новый блок. Поэтому здесь какой-то момент просто не хватит в мире мощности. Парамайнинг, здесь другая концепция. Здесь подбор простых чисел. Но решение системы принимает, кто генерирует новый блок за счет тех переменных, о которых я вам сказал. Вот. Поэтому чем больше у вас активность, тем больше вы зарабатываете. Только не зарабатываете, а получаете цифру. Вот. Что здесь? Что здесь? Есть проблема. Называется она 51%. Ну понятно, что крипторубль и все остальное, что сейчас конкретно определенные структуры создадут, это уже реально изначально централизованная система. А если говорить о том, что существует на сегодняшний день, криптовалют больше тысячи, и у них у всех есть эта проблема. Можете сравнить их технический код. Тут не выдумывать ничего не надо. Вот. Здесь есть 51%. Как только 51% система центрируется. Как ее решил призм? Этот вопрос <свят> Этот вопрос решается концептуально, не технически. Поэтому технари его решить не смогли и до сегодняшнего дня до сих пор не могут, даже зная, как это работает. Вот. Есть генезис, да? То есть, если бы призм была наша криптовалюта, это тот исходный код, который мы с вами придумали. Вспомнили, да, в самом начале, о котором я говорил, что как будет работать и так далее. Это называется генезис. Он, когда заработал, в феврале месяце, у него нет разума, но это исходный код. Разума у него нет. А он работает как запрограммирует. Он выпустил 10, валет, то, что 10 миллионов монет, то, что в него заложили. Он просто их раздал по миллиону монет, условно говоря. Эти люди были вынуждены раздавать дальше. Почему? Это уже другая информация. Немножечко к месту. Вот. А, но если вы слышали, то владе... ту девушку, которая присвоила себе биткоин семь лет назад, она выпала случайно из окна. Вот. Генезис, собственно, он роздал 10 людям по миллиону монет, значит, на Генезис стало минус 8, 10 миллионов монет. А, вот это люди, да, условно? Не условно, это люди. А, они вот сделали активацию. Сейчас я ему перевел монетку, да? Он купит тысячу монет. Да, вот он купил тысячу монет, на число здесь станет минус тысяча монет. Здесь отрицательные токены. Что это значит? Что у Генезиса, это не живой человек, это Генезис, исходный код. У него динамический отрицательный баланс, изменяющийся, исходя из записи в блокчейн. То есть, чем больше у нас денег на счету, тем больше он в минус уходит. Соответственно, блокчейн призм, он даже 1% в природе не воспринимает. И человек, какое бы количество денег вот на счету не имел, он больше 35% генерить блоки не может. Даже если у него берем призм на счету. Вот. То есть, если это было бы возможно и все пользователи призм сегодня возьмут и скинутся сюда на счет, будет тонко. То есть никто отсюда денег себе начислить не может дополнительно и управлять этой системой тоже не может. Даже те, кто ее создал. Но почему им были на существовании это вопрос о болка призм? Потому что они одни из первых. Это не вот так вниз постоянно. Только вниз здесь есть типа пирамида, все дела и тому подобное. Это горизонтально. Вот есть я. я делаю подключение. Просто как можно больше. Это то, что вы будете делать сегодня, то, что вот он сейчас уже себе сделал. Он даже еще не положил деньги, у него уже активность больше, чем он положит сразу же автоматически. Потому что у него уже другой множитель. Вот. У него уже переменная вторая, два. -а -а. И теперь все действия, которые делают они, ему выгодны. Абсолютно все. Ему выгодно теперь им помогать. Передавать эту информацию. Им мне выгодно, так как я его активирую. Мне выгодно делать вас богатеешь. Вот. А, собственно, эти люди точно так же кого-то приглашают вокруг себя. И здесь есть такой принцип. 888. Бесконечно и бесконечно. Что это значит? Что в любую сторону, вот это третья переменная моя, да, помните, баланс, мой личный баланс, количество аккаунтов. И внешний баланс. Вот этот внешний баланс это 888 в любую сторону. То есть вот здесь появился он, да, и он сейчас там, за месяц сделает стоп подключений. Это еще так очень пессимистично. Он сделает абсолютно в любую сторону 888, это моя глубина. Он появится сюда человек, этот человек сделает тысячу подключений в разную сторону. По каждому этому направлению это моя глубина. Это охренеть какой капитал человеческий. Поэтому, когда вы начинаете э, заниматься призм, в принципе, иметь в ней счет, у вас не только поднимаются человеческие ценности, там, перестать грабить, воровать, обманывать, манипулировать и так далее. У вас очень сильно поднимается человеческий капитал. И срабатывает естественный отбор. Потому что, зная ту возможность, о которой я вам сейчас рассказал, вы не пойдете к тому, кто вас вчера обманул, кто вас вчера проехал. Вы пойдете к тому, кому вы желаете, такой же обеспеченной жизни, как желают те, кто вас сюда пригласил. Вот. Ну и, собственно, я, когда вам это рассказываю то есть что здесь происходит вы делаете сегодня на работе, да, или там бизнес вы сделали контракт или там на работе месяц отработали получили свою зарплату, да, условно 30 тысяч рублей ну давайте, да, 300 тысяч рублей 300 тысяч рублей ну бизнес может что-то из вас сделать ну, давай 30 хочешь? чтобы не так весело реально, да, я бы реально реально 30 тысяч это ваш результат за месяц Все. Понятно, что они теряют стоимость, в любой момент их могут обнулить. Как, вот, кстати, вопрос о материальных деньгах. Uh, у меня просто отец тоже любил это мне новость сообщать и говорить этот аргумент свой. Это вас Почему дурацкий? Потому что советский рубль – это тоже были материальные деньги, сколько потребовалось времени государства, чтобы вас играть. Ну, у тех, кто жил в это время. Это вопрос о том, что материальные деньги – это надежно. Вот. Uh, собственно, это ваши результаты, все. Плюс от вас не зависит, это даже не ваши деньги. Как с советским рублем обнулили, и все нормально. Все, все Вот. А здесь немножко другой принцип. Я хочу видеть эту брусную цифру. А -а -а -а -а -а. Здесь вы сделали за неделю... Давайте вот реально да, 20 человек вы сделали за неделю 20 человек. На вторую неделю вы сделали еще 20 человек. Эти 20 тоже не дураки. Они разбираются в этом вопросе. Они сделают ну, хотя бы 10 подключений, чисто такие ленивые. На третью неделю вы чуть-чуть приболели, сделали 5 подключений да, там, ну, или не общались ни с кем, были на лавке где-то еще. Вот эти 50 человек, они сделают тоже, ну давайте уже 30 они сделают. Вот этот человеческий капитал, который наращивается, он с вами двигается дальше. В ближайшие лет 5-10 точно он влияет на ваш внешний баланс и на количество аккаунтов. Вот. Поэтому вам очень выгодно активировать кошельки, чтобы как можно больше у вас было этих транзакций. Что еще интересного есть на сегодняшний день в этой структуре? Это партнерка, дополнительная внешняя партнерка. Это и дает на признак. Это человек с собственными деньгами вас мотивирует. Так, вот на этом сайте как Это все делает человек, который вас зарегистрировал. Если это кто спросил. Я. Это я тебе сделаю. Да. Тоже а вот ну, за счет вот, чего здесь все процессы идут? Рост? Нас, да. Где -то, где -то, где -то. то есть надежда к призму сейчас где-то, ну, где как-то чего-то. Я понял и вопрос. Это... А... это одна из составляющих привлеченных участников, это одна из составляющих. Сейчас я рисовал, растет капитал. Ладно, отвечу тогда на вопрос сейчас. А... Вот что я хотел, партнерка дополнительная. Сейчас я про партнерку расскажу. Mm -hmm. Есть партнерка, то есть вот есть я. Помни, как тебя зовут, пожалуйста. Николай. Николай. Вот есть Николай теперь? А, у меня, на что там сколько-то денег. Есть 19%, есть 3%, есть 0,5 раза подряд, есть 1%. Это внешняя дополнительная мотивация. То есть, ко всему тому, что там есть прекрасное, чудесное, где вы можете обеспечить жизнь, есть еще такая штука. Это если у вас сегодня есть 10 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, там меньше 100 тысяч рублей или даже 10 тысяч долларов. Неважно, в любом случае. Вот есть я, есть Николай теперь. Николай кладет себе на счет 1000 монет. А, ну или 100, но не меньше 100. Не меньше 10 тысяч рублей лучше класть. Не лучше это правило. Вот. Кладет 1000 монет, мне 190 монет идет на счет. Его 1000 монет, это его 1000 монет, она никуда не делась, это его деньги собственные. 190 монет это мои деньги, которые мне, скажем так, от человека, который ранее находится в системе, он просто внешне мотивирует. Это похоже на принцип, что я вам скажу, слушайте, вот давайте вы мне заберете, где много аудитории на 500 человек, я приеду каждому по 1000 долларов дам. Это примерно точно так. То есть если человек сегодня способен трудиться именно целенаправленно делать вот здесь вот результат, то что делаю я. А, мне есть дополнительное вознаграждение за это все это временная штука, она закончится 1 ноября что с ней будет после 1 ноября, это завтра, я не знаю может быть она продлится еще на полмесяца или на месяц вот. но когда у вас появляется призм, я могу сказать полную уверенность у вас есть только сегодня потому что цена на бирже, вот эта вверх, она меняется это не смысле сегодня, а каждый день, когда вы просыпаетесь у вас есть только сегодня потому что информация, количество монет и абсолютно все меняется Каждый день, вот, Элементально сколько, неделю назад было 950 тысяч монет, еще свободно. сегодня 220, потому что только купили 500 тысяч монет, и в Индонезии купили 200 тысяч монет, вот, собственно, точно так же и у Николая, вот, кто сидит, положит 1000 монет себе на счет, или даже 100 монет, ему придет 19 монет, мне придет там 3%, 3 монет. Вот. Точно так же у них. Они кого-то когда-то там подключат, говорят, в какую сторону, все, кого они активировали, будут начинаться, пока эта партнерка работает. Это имение времени. Поэтому, если вы хотите, то вам нужно уже начинать это делать. У вас есть возможность, так как сегодня вечером в 6 часов будет мероприятие, вы можете уже сегодня пойти, просто сейчас даже отсюда выйти и позвонить всем, тем, кого вы хотите увидеть. И прийти. Говорить что-то много не надо даже. А видно где-то, кто столько Да. У тебя в кабинете. Когда тебе сделали такой же Все это есть, инструкция, все дам абсолютно. То есть у вас будет полный пакет материала, который я создал, чтобы это все делать. Вот, поэтому здесь бабушки, как правило, делают больше, чем молодые. Потому что молодые начинают там копаться, херней заниматься и так далее и тому подобное. Ну, не такие, как я, я имею в виду, А бабушки просто берут, кладут ищут листья, и идут с бабушком, бабушки, бабушки, бабушки, к, бабушкам, бабушки, к бабушкам. У них нет мысли о том, что у них есть опыт. Им пофигу на общественное мне, мнение, им пофигу, что они подумают, это когда <соединяюсь> деньги делают. Пожалуйста, куда? куда бабушка делала деньги? <соединяюсь> Оказывается, это не слава богатой ну, Немцова. Внуки, внуки, которые спрашивают, куда бабушка делала деньги, деньги, они потом приходят и уже не ждут, пока она ставит наследство. Они за нее держатся зубами и руками, потому что они принесли, она их привела и их отсюда. Попробуй, покойник, у Немцовых вытащить деньги. А он Нижегородцев Иду. кинул прилично. У нас есть много у кого вытаскивают деньги, но это прошлое. Я не живу в прошлом. Я создаю сегодня. Прошлое мне не интересует. Ни ССР, ни все остальное. Вот. А, собственно, вы имеете такую возможность. Кто хочет, сегодня в 6 вечера. Послезавтра будет еще одно мероприятие. Об этом вы уже можете получить новое отменя информацию. Почему? Всех, кто здесь Почему? Можешь всех подряд. Я не против, я только за. Делай все что угодно. Кого хочешь, того активирую. Вообще без разницы мне. Ну, Осталось последний человек, который. Есть, ну и все. Сколько наработал, столько наработал через. Ну, вообще не нужно работать, получается? Может, положится и не на счет. это будет лет через 10. Это лет через 10 будет. Но, но все, все, все равно, смотри, вот партнерка, даже 19%, да, вот ты сегодня пришел к другу, он сегодня имеет 100 тысяч рублей. Завтра у них там, не знаю, кальян стоит, девочку, фью. Я оставляю себя 80%, 20 на ее им. У человека товар. Правильно? Правильно? Здесь Есть я И за мной нет ни компании, никого Это мой личный труд И есть ты я Могу даже вот так тебе нарисовать Ты, да? Ты положил себе тысячу монет Это твоя тысяча монет Ты никому их в карман не перекладывал Твои деньги ни на кого не распределились это твоя собственная тысяча монет. Ты сегодня, когда в счет счет открываешь, они кому-то распределяются, тебе деньги? На твоем собственном счету. Вот точно так же у него будут на своем собственном счету, у тебя на своем собственном счету. То, что я нарисовал про партнерку, я мог тебе не рисовать, потому что завтра и может не выйти. Вот. Но если она будет, это деньги, приходят не с твоего счета. Твоя тысяча, это твоя тысяча на твоем счету. Просто есть я, я же объяснил то это похоже на принцип, что я скажу, Коля, соберёшь мне 10 человек, я приеду, тебе 1000 долларов дам. Он потрудился, он заслужил 1000 долларов. Поэтому человек, который сегодня делает вот это, как я делаю, как вы будете делать, потому что вам это выгодно, вы будете это все равно делать. По сути, не очень тысячу долларов не платить. Ваши вообще не платят, чтобы люди участвуют. Сейчас... Да, но счет тебя расти будет на какую цифру? На активации? А тебе сколько скинул? 001. Чтобы счет закрутился, должна быть хотя бы одна монетка. 6% на одну монетку это сколько в месяц? Ну хорошо, жди, пока вырастет до 10 тысяч долларов. Будет у тебя 10 тысяч долларов. Но при этом твой труд человеческий, который ты будешь делать, тебе надо хотя бы его активировать, тебе надо и скидывать монетку. Понимаешь? Ты даже монету И процент, да? Я могу цифры рисовать бесконечно вообще. Потому что это нереальный кайф, когда ты начинаешь это считать, начинаешь в этом разбираться. Просто считать цифры, это математика. Вот. Даже сегодня вот есть вот эта система, да. Вот это. И сделаем отметку 100 долларов на марк, Просто элементарно. Сегодня у тебя 100 тысяч рублей. Ты сегодня за 100 тысяч рублей купишь 13 тысяч монет. 1300. 1300 призм. 100 тысяч рублей. Оно 1300 призм. В этот день ты купишь 13 призм. Это через полгода разница. 100 тысяч рублей. Ну, например, если ты сегодня покупаешь 1300 призм, ну или завтра, да, не знаю, или на 10 тысяч рублей. Неважно, 1000 призм. То и через полгода снятия это уже не 100 тысяч рублей. Да, что Это я даже не посчитал, что за полгода у тебя будет происходить еще вот это. 10 миллионов будет. Да, 10. Ну все, не знаю. 13 тысяч долларов. Можешь не класть? Не классное. Кто хочет? Вообще, что хочешь делать? Тебе счет активировали уже. Все, ты свободно активируешь. Тебе кабинет активировал, а дальше ты уже сам разбираешься. Готов ты к этому, не готов ты к этому. А сколько уже есть? С февраля. С середины февраля. С середины февраля, до... года? Да. с середины февраля до августа конца было сделано 5 миллионов монет, роздано людям. За 1 сентября еще 5. Извиняй, а мне сходить просто? Да, конечно, с вами свяжутся. Да. Все-таки из-за чего это все получается? Рост монет, вот твой вопрос, я же так на него не ответил. Да. Вот этот парамайнинг — это количество транзакций. То есть а, берется новый блок. Да, вот. Есть вот эта в записи. Да? Мы только что, я только что ему скинул монету. Я сгенерил новый блок. А система распределила, а, во-первых, вознаградила того, кто сгенерил этот блок, меня. За счет чего? за счет чего, что правда, я виртуально. виртуально еще монет на... если создала виртуально, а мой счетчик, что такое мой счетчик? он обеспечивает генерацию блокчейна, записи да? я сделал транзакцию, я активировал человека или, например, условно представим, что он мне печеньку продал, я ему дал монетку за печеньку вот, он сделал труд я ему делал деньги. Я сделал транзакцию. Я участвовал в процессе, участвовал в процессе. Мне монетка за то, что я с день ввел. Но с него-то счет вот он положил так. У него ничего не исчезло, да. Ничего. Так за счет чего-то эта монетка. За счет генерации новой записи блокчейне. Значит, она, получается, как-то виртуально делается, дополнительно. так вот. как монетки И Российская Федерация виртуально. Не виртуально. Не Федерации. виртуально. Российская Федерация виртуальна. Здесь монетки новые не появляются. Здесь М -м -м. А, между участниками блокчейна, появляются новые монетки, вернее, не новые монетки, а распределяются те, что у них есть. То есть вот я ему скинул монетку, у меня снялась комиссия. Mm -hmm. И эта комиссия между всеми участниками призм равномерно распределилась. Ну там понятно, что от 0,5 копеек, это вообще мелочь. Но ну, а сегодня 10 миллионов монет, и они генерят блоки, они делают транзакции. Пока мы с вами сидим, кто-то генерит транзакции, он их делает, постоянно делает. Оплачивается свой труд и так далее. Кого-то скидывает, кого-то активирует, кто-то кладет свои собственные деньги и так далее. С каждой комиссии эта комиссия распределяется на каждого участника за счет этого коэффициента. Вот. И здесь новая монета не появляется откуда-то. То вот. Только по романе. Ну, то есть сейчас банки работают, то вот, есть, банки. Сейчас. Ну, да. вот есть я. Система mm -hmm. живет не за счет того, что здесь кто-то появился. Можно без этого обойтись уже сегодня. Раздать 10 миллионов монет, 10 миллионов пользователей. Положат они 10 миллионов пользователей просто денег на тысячу даже. чтобы было, чем обменяться, да? И начнут друг другом обмениваться. Кто-то кому-то там продал что-то, товар. Все. Но он не может не расти, потому что это технология. Она один будет расти. Биткоин вырос до 6 долларов. Вырастет еще до 10 тысяч долларов. Успеет ли он к этому моменту остановиться, я не могу гарантировать или сказать, будет это или не будет. Потому что в биткоине элементарно даже, чтобы если сравнивать, у биткоина 8 транзакций, по-моему, в минуту возможность делать. Генерации блоков там еще меньше. Раз в 9. У в призм в сутки 1440 блоков. Сколько минут? А Можно генериться каждую минуту новый блок вот этот. И больше 100 тысяч транзакций в секунду, в Это быстрее, чем железо, существующее сегодня на планете то есть ваш телефон, любой и даже мой, не готов сегодня раскрыть полностью потенциал уже в призм. Вот, вас они придумали еще. Опять же, биткоин – это майнинг, это вредоносно, разрушает экологию и природу. Парамайнинг – он экологически чистый. Но у тех криптовалют, которые сегодня внедряют парамайнинг, у них есть проблема 51%. процента. Призм эта проблема решена. За счет плюс вот этой активности дополнительной, чем больше пользователей, тем больше, этих записей. Неважно, вот у него, сейчас что монетка сегодня, он уже контролирует блокчейн. Он имеет доступ к нему, он может смотреть, и его аккаунт автоматически подтверждает, могу ли я переводить деньги или не могу. Если я буду обманывать систему, не могу. А транзакция не пройдет, не будет обещания. Вот. Поэтому мне выгодно его активировать. Почти деньги себе положить. Это мне тоже выгодно, да, потому что я работаю на 30%. На самом деле здесь есть 45%. Его достигнут единицы в мире, и я буду один из них, потому что у меня самый быстрый рост за всю историю призов скорость. Кто-то первые деньги начал получать через два месяца. Я за первые 12 дней сделал порядка 7 тысяч долларов. Ну, призм а не доллар вот. Если сниму их, то будет долларов. Снял бы и тогда. Вот. Поэтому чем дальше от центра, тем сильнее система децентрализуется. Чем больше пожаров тем сильнее децентрализовано Поэтому мне выгодно делать нового контролера. И все, его счет автоматически контролирует процесс генерации записи его Вот. По технической части, в принципе, есть... Да. У меня такой вопрос, достаточно интересный, я его спросил. То есть, когда уход истории, овочку, ну, извините, я не готов, я не готов, когда не готов, я в готов, закончился не готов, Дальше. Вот, как вы вот с этим так сказать, подходом расцениваете э, приход криптовалюты или существенности? Что это за реально? Что теперь? Что сегодня? Ну, материальных денег больше нет, то а это цифровые деньги. А, полностью. То есть все, денег простых больше не будет. Останутся только цифровые. В принципе, на сегодняшний день даже у пользователей деньгами 70% денег находится в Вот. А, если говорить именно об Эри, то как бы я ее назвал, да, это потому что призм. Я не фанат просто, и там нет вот смысла, они имеют большое значение. Это не просто слова или просто информация. На самом деле это очень концептуально меняет э, и решает огромное количество вопросов, которые состоялись в мире, у человечества. Это связано и с деградацией, то, что люди сегодня нет времени даже развиваться, и они этим не занимаются, не повышают уровень осознанности. Очень много судебных и несудебных неправомерных решений, очень много взяток, откатов. Там, свои, своих своих подтягивают и так далее то есть те, кто находятся в определенных местах находятся там незаслуженно и так далее и не оказывают того, чего должны делать ну не должны, а необходимо делать вроде чего вообще как бы им это должно быть то есть ребенок 7 лет, когда мечтал стать пожарником или полицейским ну давайте возьмем полицейский он не планировал стать пряточником да? он хотел помогать людям сегодня в итоге из-за того, что такой контекст у него такая зарплата, он является тем, тем является вот охватается голень брать. А кто-то не может просто существовать на 30 тысяч, имея возможность под рукой брать, он берет. И поэтому мир переходит в состояние, и это именно благодаря призме. Но это не только призма, это делает. А есть много других направлений, которые пытаются сделать то же самое, не связанное с финансами. Но если разобраться в вопросе в этом, то самый глобальный целевой запрос в мире, охват, это деньги. Это самый глобальный вопрос. То есть деньги, у кого их нет, он их хочет заработать, добыть, что угодно, да? кто какие методы знает, кто такими и делает. Те, у кого есть деньги, они ищут, как их приумножить или сохранить. Поэтому это охватывает очень большое количество людей. Я вам даже хочу сказать, у меня есть люди, у которых ребенок еще находится в пузе, и у них уже есть на него счет призм, да? у которого уже есть даже активность и есть счет. У меня тоже есть счет ребенка, которого еще нет. Вот. Но счет уже есть. Призм не надо иметь больше одного счета, это я просто сделал, потому что я хочу уже ребенка ребенку, и он обеспечен у меня уже. Он родится, будет уже обеспечен. Таким образом мир переходит в это состояние. То есть решится много много вопросов, потому что, вот, как я сказал, вы из прошлого с опытом и заходите в обеспеченную жизнь. Все. У вас решено большое количество вопросов. Вы обеспеченный человек. У вас перестает голова болеть, что вам завтра чем вам заниматься? Потому что вам нужно заработать, чтобы оплатить счет или налог, или комиссию, и так далее. Да это вообще вас волновать не перестанет. У вас будет вопрос, чем себя сегодня интересно занять, в какой отрасли мне развиваться, кому я могу помочь, там, знаниями, или еще чем-то, куда вложить свою энергию. Потому что ее до хрена станет. Вы станете радостным, будете развиваться, получать удовольствие, чувство счастья, и так далее, и тому подобное. И совершенно другая концепция мира. Вообще другая. За тысячи лет это никто не сделал. Вопросы? Да. А вот, ну как... Гарантии какие-то, я понимаю, что гарантии да, это дает, путают. Гарантии того, что призм существует, сколько времени. Или это ну пока не случится армагедон. Вот то есть вот, вот так вот, да, как вы говорили. А да, или армагедон, или выключить электричество на всей планете. И ну сколько мы сможем посуждать электричество? Ну, где-то понятно, что -то. все. Где-то что-то все равно останется, когда электричество. И да. Если включим, опять заработает. Ну вот так потом прописано. Такой вот план. Дух, такая сущность. Так, у меня вот такой вопрос. То есть, при, утере, при потере или потере своего личного номера. 16 слов английских. Без... Все. То есть деньги остаются в системе, и да. никто к нему доступа уже не имеет. То есть деньги все равно счетчик продолжает да. крутиться. Куда деваются да? вот, вот, вот эти деньги, которыми уже никто не может воспользоваться? Бежат на вашем счету просто вы не имеете к нам. Доступен. Ваш... Они находятся в записи в Все. Цепочка вот эта никуда не разрушается, все точно правильно. А если человек умирает, он может по наследству передать пароль. пароль 16 слов. Пароль передать по наследству? Пароль Соломона? Да, Пароль Соломона и значит пароль, все. Можно а попросить? Что не мешает, это эти два счета или пересчеты? И... Если ты будешь делать но И ну, а -то... система тебя заблокирует. Второе, якобы... зачем тебе это делать? Якобы... Это разные Можно То можно Можешь, зачем? Ты телефон. телефон. То есть можно ну, да. 10 телефонов купить, Ну, хорошо, забираю денег в 10 процентов. раз больше, чтобы себе перекидывать. Куда вы перекидываете? У, ну, у, у вас сегодня есть, условно, у человека есть сегодня, давайте даже не у вас, чтобы вы даже не на себя это не примеряете, у человека есть сегодня 100 тысяч рублей, ну сделайте вот 10 аккаунтов. У него есть 100 тысяч рублей, у него нет 10 по 100 тысяч рублей. Он их распределит между счетами, дальше что? Создал пустил. А это это времена. Я, да, я положил тысячу долларов. То есть на каждом счету у меня есть баланс. Я этот баланс снял, я снял тоже тысячу. И, и, с... и каждой бесконечности. Что и это мешает? Партнерка здесь я я не партнеры не начинают работать независимо от тебя. Здесь ты сам лично начинаешь за каждый кружочек голову ломать, кого-то куда чего. Да ничего ты, ты не крутишь. Я ты приглашаешься не против. Система для.. не, не сработала. Я уже отвечал на этот вопрос, Вы в этом, этом нет смысла. Вообще, во-первых, нет смысла, нету эффективности, нет выгоды, ничего здесь нет положительного. Это просто твоя система мышления по ПВС заточена ну, на обмануть в эту систему. Да, Но Ты её ее не обманешь. Да. Понимаешь? Я лично могу сказать, что призма – это моя родина. Если кто-то будет обманывать, я буду сам лично наказывать. Вот. Но то, что ты сделаешь, ты не обманешь. Ты себя, если ну, кто-то так сделает, он себя жраком выстоит полным. Потому что у тебя деньги. Ты их распределишь просто между... Есть паровозники просто, они эту хрень придумали себе, халявщики, которые... Бред вообще, не понимают. Я тебе нарисовал, у тебя 880 ростов, разные в Да, вот здесь. Что собираешься сделать ты? Ну, если, ну, кто-то, да, если такое делать. Да. Ничего личного, ничего личного. Просто ты случайно говоришь. Вот есть я, да? Или вот, вот человек, кто это хочет. Алина. Она сделала раз аккаунт. Сделала два аккаунта. Сделала три аккаунта. Сделала четыре аккаунта. И так вот. Сколько хочешь? Делать? Ну, четыре, да? Получилось это деньги, пять Какие деньги? У тебя есть сто тысяч рублей. Какие у тебя мысли дальше? Что с этим делать? Положай well, yeah. so, 100 тысяч рублей Вот здесь у тебя должно быть 100 монет Чтобы ты участвовал в партнерке 51, ну допустим 51 Вот здесь ты должен положить 100, чтобы сюда упала партнерка Ты положил 100 монет, здесь упало 19 Хорошо, 19 монет заработал, красавчик 100 монет, 19 монет еще заработал Сюда 3 монеты упало Сюда ты положишь 100 монет, сюда упало 19 Сюда 3, сюда 0,5 осталось 50 тысяч рублей ты положишь сюда ну давай 60 тысяч рублей это будет 1000 монет и положил 1000 монет 190 30 ну, по монетке по монетке вот допустим ты это сделал да а, смотри чтобы получить вот эту бантерку тебе надо продержать деньги на что-то из это раз во-вторых, ты распределил те же 100 тысяч рублей, да, ты заработал там 190, ну, 200, 300 долларов. Вот. Но в чем фишка? На этом счету у тебя теперь деньги крутятся. На эту сумму всего лишь 150, ну, 51 монетка, да, там будет порядка 5%. Вот на эту сумму у тебя крутится, а, ты же здесь красавчик, у тебя будет 7%, может быть, вот, при таком... Этом. здесь у тебя будет тоже где-то 7, ну короче, у тебя здесь на счетах будет 7 монет зачем? если ты делаешь что? ты берешь на один счет, кладешь просто как адекватный человек, умеющий считать кладешь 100 тысяч рублей сюда, 13 тысяч монет кладешь их не 12 только, а 1300 кладешь их сюда, делаешь адекватную активность у себя Потому что что здесь происходит? Здесь четвертый, вот здесь будет в какой-то момент 888, правильно? Ну или здесь, ты начнешь делать активность с этого аккаунта. А теперь смотри, а я в это время сделаю вот себе вот сюда второго, вот сюда сделаю второго, и всех своих знакомых сделаю вот сюда второго. И каждый вот этот второй, он сам, так как у него много людей, может минимум сделать 10, а не третий. И в каждую сторону 888-го человека. Поэтому, когда ты перекидываешь просто сюда звено, ты теряешь не 888 человек, ты теряешь капитал порядка там, ну это даже больше тысяч человек. Я просто этой херней вначале занимался, только не так, как ты делал. Ну, вопрос, не как у тебя вопрос возник. А немножко по-другому. Так как у меня большие ресурсы человеческие, я что делал? Я подключил его. Вот я же сделал правильно, да, вы пришли все сюда на меня. Я мог тебя подключить сам. Но я сделал что? Я дал возможность ему тебя подключить. Потому что вы друзья, и мне выгодно ему помочь. Вот. Он подключил тебя уже сам. То есть я ему уже помог сделать активность. и сам проявил проявился как человек. Это и есть то, что мы сегодня делаем. Сегодня формируется человек. Не только культура производства собственных денег, а формируется человек. Соответственно, чем каждый, с кем ты будешь дальше взаимодействовать, наполнен, то из него будет выклёстываться. Понимаешь? То есть как-то он себя проявит как человек. И покажет он порядочный, непорядочный, честный, нечестный и так далее. И все это начинает влазить. Ну, понятно, да? ну, просто не все как Я, ну, можно я сказал, есть контент, который вы можете использовать. Михаил Борисович вам ничего не объясняет, но пригласил меня он. То, что вы здесь оказались, это вам повезло, что Михаил Борисович вас позвал. у ну, вас не Михаил Борисович, я позвал. То есть просто я ему позвонил вчера. Написал я, всего лишь. Он мог не отреагировать. И сегодня ты узнал об этом. Понимаешь? Вот точно так же. Я всего лишь приехал с Михаилом Борисовичем Увидицем. То, что люди здесь, это им повезло. Я сидел к нему, помогаю. Все. А они здесь находятся и узнают об этом. Побочет. Точно так же, как и мне поэтому позвонить, что скажешь, Макс, 10 человек готов а засушить тебя. Я позвоню с Катей, позвоню идинар поведу. Мероприятие, Питер могут приехать. Да. Вопрос. Призм, а, так сказать, может решить вопрос по а, судебных приставах, которые снимают деньги с. Не могут снять они отсюда, никто не имеет доступа к вашему счету. То есть только, ваш. только на контроль. Только, только, только, только, только, только ваш. Больше никто не контролирует. Деньги ты можешь снять отсюда, куда хочешь. На карточку жены, на карточку у Кошелек, на купуру. Призм будет своя карточка. То есть мы теперь спокойно можем не бояться криптовалюты, которую нам приводит государство. Абсолютно вообще ничего. А зарплату нам как получать, допустим, от этого. Вам навяжут зарплату, скорее всего. Но пенсионный фонд точно, налоговая точно. Крипторубль внедрят, да? Вот. То есть вы будете получать в крипторублях. Уже опять же на карточку, да? Да. Да. Не знаю, куда это будет решать. Ну, 4 вопрос. Да будет решать меня. Да, да, в плане защиты, вот так сказать, создания второго счета. Я просто на своем примере я создал для жены счет, открыл 10 тысяч да. Я ей отдал, как говорится, у нее на смартфоне крутится личный кабинет, она смотрит и говорю, у тебя тоже полностью, вот работа. В принципе, я считаю, что это надо приветствовать, чтобы подключать не сам пользоваться этим кошельком, а вот этот кошелек кому-то дарить, давать и так далее. И так далее. Зачем дарить? Вы просто его свой активируете. Человек способен сам все сделать. Не надо брать за кого-то ответственность и прикладывать ее. Это естественный отбор. Если человек не доверяет, не готов к новому миру и так далее, пусть не доверяет. Но я говорю, я взял и жене подарил личный кабинет. Она не понимает, что это такое? Она, не она, не она уже начала шустрить, разбираться в этой теме. Человека подключаете, даете материалы, он изучает или сами рассказывает. Человек, ответственность, пусть учится брать